В школах предлагают возродить такую традицию уборка – уборка в классе и в коридоре. Ну, вместо техничек, школьники. Это должно там развить трудолюбие, еще что-то. Ваше отношение? Конечно, положительное. Ну, дети должны приучаться к труду. Первый раз об этом слышу, мы такое не обсуждали на собраниях. Ну, Какое решение будет? Ну, возможно, если не, не сложная работа, то можно. Уборка в коридоре коридоре. Но все-таки лучше, наверное, пусть уборщицу убирают, конечно. И работы человека не лишать. Почему нет? Я считаю, что неплохо было бы из, из, на таком, в таком возрасте начать убирать. Mm -hmm. Отлично. Что это должно дать? Будут культурными люди, трудолюбимые ученики вырастут хороших человеков положительно, В принципе. Вам бы хотелось ну, вместо того, чтобы на уроке быть в коридоре? Да нет, не то чтобы вместо уроков, допустим, после уроков. После уроков. Ну да. То есть шесть уроков проходит. Вместо того, чтобы пойти покушать, берем швабру и моем школу. Ну если это... Ну в принципе это воспитывает много честолюбия, да, и чистолюбие. Да, чистолюбие. Любовь к чистоте. Да. Точно это воспитательная мера? Я считаю, что да. Я за. свое время мы тоже это делали, занимались этим. И в коридоре? И в коридоре, и стены мыли, и убирали класс. Так что я не считаю, что не это зазорно. Для чего? Ну почему не техничка, например? Ну пусть и будет и техничка, и пусть они помогают. Я, я не, я не считаю себя зазорным, чтобы ребенок занимался. Вот. Вы в школе уборкой занимались, коридора, там класс? Да, да, у нас были дежурства да? по школе, да, мы занимались. Да. Убирали класс, конечно. Технички не было? Не было. А Нет, коридор? техничка была, она коридор убирала. У нас класс мы сами мыли, по два человека оставали в классе и, и мыли. Класс. Предлагают еще и коридоры, всю школу убирать. Ну, это, это, это нет, это нагрузка уже. Это лишнее? Конечно, это лишнее. Они, когда они уроки будут делать? Это же часа три надо убирать, коридор 100 метров. В классе, да, дежурные по классу это делали. Что это вам дала? Ничего. А, стали лучше, может быть? <сосы> ну, любовь к чистоте не привила, но как-то дисциплинировала, да. А где вы научились трудолюбию, на самом деле? Дома, в семье. Дома, в семье? Да. Вы же сами убирали на ЭКО в школе? Да. Филонили? Нет. И не хулиганили даже? Нет. Что тряпками не дрались вот это? Нет. Вот. Школа, конечно, Слушайте, кто вас научил туда ребенку? Мама. Не, то есть не школа Нет, ну и школа, конечно, своя тоже дала. Почему нет? Свой Донец Да, да, да, да. То есть это педагогическая мера. Да.